информационный портал Твери Спорт. Поздравляю вас с пятилетием. Желаю вам информационных находок, редакторских успехов, положительных новостей и, конечно же, как можно больше читателей. Будьте всегда в курсе самых важных и интересных событий. Ребята из Твери Спорт, поздравляю вас с пятилетием. Это большая дата, а дальше она будет еще больше. Десятилетие, пятнадцатилетие, потом столетие. Вы вообще большие красавцы. О Тверском спорте мы узнаем только от вас. Я, как хоккейный комментатор Артем Батрак, очень надеюсь на то, что и дальше в Твери будет хоккей, будет появляться новый Илья Ковальчук, будет появляться новый Денис Кокарев, и хоккей будет жить. Ну, а вы... В полном порядке. Ребят, поздравляю. Я с большим удовольствием хочу поздравить портал «Твери спорт которому исполняется пять лет. И хочу сказать, что действительно этот работники, этого портала делают громадное дело, распространяя информацию о спортивных событиях в области. Они эти события с большим удовольствием читают молодежь, обсуждаются. И среди, вот на фоне этого растет интерес к занятиям спортом, появляются новые секции, появляются новые чемпионы. И только информация вот этого портала, она сыграла за этот период громадную роль, потому что всегда спрашивают, интересуются. Это как бы внесло свежую струю вообще э, во всю информацию. И я считаю, что надо больше давать, больше давать такой информации о спортивных э, соревнованиях, о спортсменах, о тренерах. Это повышает авторитет спорта повышает интерес ребят к занятию спортом. И это, наверное, одно из самых главных в наше время, чтобы молодежь была действительно воспитывалась на фоне спортивных традиций и была полезной Родиной. Дорогие друзья, в этот радостный день, когда агентство Твериспорт Спорт отмечает свой первый, но уже серьезный юбилей, мы собрались здесь, чтобы поиграть в хоккей и чтобы пожелать Твериспорту Спорту процветания, а процветание этого, ну на мой взгляд, очень сильного, сильного сообщества друзей и журналистов зависит от того, какой спорт будет культивироваться в, в этом замечательном городе. Мы любим хоккей и мы очень надеемся, что к следующему юбилею в Твери спорта будет огромный раздел, который посвящен этому виду спорта. Что футбол в этом городе, который достоин самых, наверное, высоких лиг, будет жить и свободно душать. И индивидуальные виды, которые в Свери всегда были сильны. Они будут Действительно, уже по-настоящему большими, серьезными и таким хорошим социальным лифтом для тех ребят, которые занимаются в этом городе любым видом спорта. А Твери Спорт об этом будет рассказывать так же ярко, как они умеют сейчас, ребят, с юбилеем. Спортивному порталу Твери Спорт исполняется пять лет. Конечно же, я поздравляю с этим первым, небольшим, но далеко не последним юбилеем. Хочу пожелать развития, процветания гениальных идей, самых интересных статей, интервью. Развивайтесь и всегда двигайтесь вперед. С наилучшими пожеланиями. От Федерации хоккея Тверской области поздравляем информационно-спортивный портал двери спорт с первым юбилеем желаем коллективу крепкого здоровья и шикарных репортажей а мы в свою очередь постараемся чтобы этих информационных поводов было как можно больше как можно было больше побед и э, призовых мест и вы об этом писали для жителей тверской области и для россии в целом дорогие друзья я искренне рада поздравить вас с пятилетием пять лет это очень важный срок любого творческого пути поэтому я вам желаю дальнейшего долголетия искать и открывать новые год новых героев, новые истории о спорте. И, конечно, рассказывать и делиться ими с нами. Нам будет всегда очень интересно. Спасибо вам большое и дальнейших успехов. Твери Спорт, спасибо, что все пять лет вы с нами. Информативно освещаете все тверские события спортивные региона, От всех параспортсменов Тверской области с днем рождения. Спасибо, что вы есть. Твери Спорт, с днем рождения. Всего самого хорошего, процветания и дальнейших свежих актуальных новостей. И мы будем стараться с своей стороны тоже давать вам хорошие новости с победами. Спасибо, Твери Спорт, мы с вами. Добрый день, любители тверского спорта. Уже прошло пять лет, а как вчера, встретились с Герасимом Дмитрием. Говорит, хочу сделать хороший спортивный портал, чтобы было не стыдно освещать наших ведущих спортсменов, чтобы могли за ними следить. Вы знаете, за что берется Герасимов, будь то репортаж с хоккейного матча или с футбольного, будь то Лыжня России или Кроснации, или какое-то торжество у Федерации, у него всегда все получалось. И здесь получилось. И буквально уже мы к осени получили великолепные репортажи великолепные репортажи э, с наших соревнований, где участвовали наши тверские спортсмены, где побеждали на международных соревнованиях. И как горячие пирожки, мы даже бывало узнавало, узнавали раньше результаты, чем от э, тренеров, которые выезжали за рубеж и представляли э, нашу страну. Ну, я хочу пожелать порталу, конечно же, дальнейшего процветания, хороших честных репортажей, признание уже есть. В прошлом году спортивная журналистика отметила наш портал Тверь Спорт дипломом. Я думаю, что так держать мы вас любим и уважаем и желаем вам процветания. Хочу от всего сердца поздравить портал Тверь Спорт со своим юбилеем, с пятилетием. И в первую очередь поблагодарить за ту работу, которую вы делаете, за то, что освещаете Тверской спорт, Тверских спортсменов и тренеров. И в первую очередь хочу пожелать вам неиссякаемой энергии, энтузиазма, творческого вдохновения и всем, всей команде Твери Спорта пожелать крепкого-крепкого здоровья. Олимпийский совет Тверской области поздравляет портал Твери Спорт с пятилетним юбилеем. На протяжении более трех лет идет активное сотрудничество с порталом в плане освещения и организации спортивно-массовых мероприятий. Желаем порталу и всем его сотрудникам хорошего настроения, развития, и чтобы Тверская область и спорт... Эти понятия были не отделены. Друзья, привет! Меня зовут Игорь Рабинер, и я от всей души поздравляю сайт «Твери спорт с пятилетием. Не такая уж маленькая дата для нынешних времен. Вы делаете свое дело с душой профессионально, на родине Ильика чука, Михаила Круга и еще куча знаменитых людей. И я желаю от всей души, чтобы. Мы с вами отметили не только пятилетие, но и 55-летие, а может быть и 105-летие вашего замечательного детища. И чтобы у вас никогда не было проблем с финансированием. Главное, чтобы все, все делали от души и просто с огромным удовольствием. Потому что там, где нет удовольствия, нет и отклика читательского, и нет ничего другого. А у вас уверен, что все будет классно, качественно и с, от всего сердца. Уважаемые коллеги из сетевого, как выразился Владимир Самохин, издания Тверь Спорт. Тверь Спорт, просил он произнести, слитно, но не уточняя, это как пермь или как перм, за что бьют по морде. В общем, неважно. А на фоне коммунального моста в народе, более известном как денежный, Красноярск, 10 рублей. На берегах Енисея Могучего не могу не поздравить вас с пятилетием вашей чудесной организации, и особенно Дмитрия и Андрея, которые трудятся в ней со дня основания. А, вы знаете, я в свое время работал в республике Калмыкия, и там дерзнул делать новости настоящие, 30 минут каждый день. И мне говорили, ты сумасшедший, в нашей богом забытой республике ничего такого не происходит, но... Знаете, втянувшись, ты понимаешь, что открытие новой секции водопровода в Экибуру или цветение лотосов в Лагане – это прекрасная новость. А если посмотреть на карту Калмыки и Шири, ты найдешь, о чем рассказывать каждый день пытливому зрителю. Собственно, и с вами точно так же многие ошибочно думают, что Тверской спорт – это Илья Ковальчук, и он уже закончился пару лет назад. Может быть чуть позже, неважно Но нет, если бы не вы Кто бы узнал об Анастасии Шиповаловой Юлии Бабашинской Ну, Анталии Непраевой Конечно, с помощью Дмитрия Губерниева бы Узнали, но кто бы узнал Что она из Твери И то, что в 2020 году она оказалась На третьем месте в вашем рейтинге Только подводит нас В мысли о том, что Тверской спорт Куда как богаче и разнообразнее Чем многим кажется На первый взгляд Поэтому я желаю вам творческой плодовитости и, знаете, вот такой м -м, хорошей упертости в донесении до широких народных масс не только в вашем регионе, но и по всей стране, что Тверской спорт жив, и Тверской спорт это то, что сделает лучше не только ваш регион, но и всю нашу необъятную родину. Еще раз Поламин, поздравляю вас с пятилетием. Ну и... До новых встреч на всех возможных площадках роман скворцов матч-тв специально для веры всем привет я хочу сказать слова благодарности и большое привет и поздравления портал Твериспорт. вот у вас вроде как 5 лет да вот я вас поздравляю спасибо большое что вы уделяете внимание спорту спору и тверской области вы делаете более популярный любой вид спорта, и также и спортсменов. Это очень важно для нас, чтобы мы не только для себя получали какие-то, достигали результатов, но и для региона, и чтобы люди приходили в наши виды спорта, занимались активным видом деятельности, также как и спортом. В общем, я желаю вам процветания, спасибо вам большое, что вы у нас есть. В общем, удачи, и всего самого светлого и лучшего. Тренерского штаба Тверской хоккейной школы поздравляем Твери Спорт с пяти выражаем огромную благодарность за то, что вы делаете, желаем дальнейшего развития и успехов в вашем нелегком деле. Поздравляем, спасибо. спасибо. Поздравляем Тверь Спорт с пятилетием, желаем дальнейшего развития. Пятилетие это только начало вашего пути. Спасибо вам. Какая хоккейная школа поздравляет Тверь Спорт с пятилетием? поздравляем, поздравляем! поздравляем! С лица Комитета по физической культуре и спорту Тверской области поздравляю спортивный портал Твериспорт с пятилетием со дня образования. На протяжении пяти лет в регионе достаточно активно работает, на наш взгляд, очень актуальный проект, дающий возможность всем любителям, поклонникам спорта быть в курсе последних событий, как регионального, так и мирового спорта. Специфика портала – его мультипликативность. В регионе развивается 85 видов спорта, которые в категории новостей уделяются достаточное внимание. Конечно, большое внимание уделяется традиционным и базовым видам спорта Тверской области. Это правильно, и я думаю, что именно это и нравится поклонникам спорта и нашим болельщикам. Наградой для портала, заслуженной наградой для портала, стал выход в финал национальной спортивной премии, где портал спорт стал лауреатом. Пять лет – это абсолютно небольшой срок но которая показывает, что портал является авторитетным спортивным изданием в регионе, получает достаточно много внимания от наших спортивных болельщиков. Желаю всему коллективу портала «Твериспорт» крепкого здоровья, благополучия, успехов и дальнейшей работы на развитие тверского спорта.